Всем привет, с вами Чип и... Я так... Я так и супер uh, Это уже второй выпуск серии ш... uh, Название шкала uh, на карте uh, do... Как она называется, да? Короче, это карта про вышибала, uh -huh. как uh -huh. вы видели uh -huh. Так, смотрите, это скрытая камера Вот такая. Так, ну когда уже мы начнем играть, а? Ну, это будет по-прикольно, давай понцуем. Кто выиграл? нашу ситуацию? Это призраки. Я вообще, смотри, я летаю. Я не хожу, я летаю. Я-то. Смотри, босс, я летаю. Я босс. Так, короче, издуваем всех подряд. Смотри, я прыгаю, вон я прыгаю. Ладно. Короче. это еще? Это еще что-то это, это, это, это, это, это босс. Ну точно сошли с тобой. Хэллоуин, Хэллоуин. Смотри, сейчас же фигня. Мне вообще так страшно. Я уже обказываю. Убейте. Панки. На камка, на памка. Ч, бан взяла? Чувак, я украсный. Следующая команда первая замочит это типа вот так сделала За четыре мячики Пять попал, не умер На На, на. Что мочим босса, мочим босса. Угу. А на. На! Э, э, чё за тезя? Чё? А, меня убили, меня убили. Третий, на! На! Меня убили. Могу, я убью. что ли. А мы после уже завалили, крути. Нет, мы его не завалили. Ага, -а -а, сколько мы выкупаем. Он на коне он пробит. Где он вот врать Я не знаю. На. Никита, давай, давай, Никита! Давай! Не подпиться! Давай, я уже тебя болею! А, грозите! На! Наши э, э, их чела в клетку посадили. На! Да. Мы померли что ли? Да, он вас всех убил. А как босса там убить? Это надо рад. его всем, надо его всем валить. Если вы долго не валить, то у него хп будет пополняться. Так мы его убили. Нет, вы его не. вы его не убили, во-первых. Если бы вы его убили, то он бы так, тогда не поворачивался и никого не запирал в клетку. У него, наверное, два их жизни. Во-первых, есть признаки и факты. Все, начинается. Хоть бы босса не было, хоть бы босса не было, прошу. Я вон даже прыгаю ради этого, чтобы он не появился. И ты из-за красных все, потому что ты куда-то красный была. Фух, босса нету. А меня прикинуть, ты не Ты пыхнула? О! Ч за? Я один справлюсь. Убейте меня! Убейте! Убейте меня! Убейте! На! Ч ты? Я только потому что я был в костюме синий. Вот она ч! а я то думаю, почему тебя не кинута, ах ты, шалюн ах ты, шалюн да, ты что? опа, красный человек нифига, я бессмертно, они у него пуля, то у меня хп не отнимается ва взял мне кинул шарик вот он молодец, поэтому я ему даю два миллиарда чувак, ты ну Опана, опана, это пацаны, Никитас <связывая> Никита Никитас Ни, Никита Никита, да, вот он Герой, этот маньяк. Вот, вот к нам присоединился Герой, Гер, это маньяк, реальный, это серийный убийца. С, с, Саня, заведи Герою в пусть он к нам заходит. Герыч, зов... Герой, да, Герыч. Герыч, Герой, Герой, Герой, Герыч, познакомься Герой, Гера, Гера, стой, Гера, познакомься не, с... Я Гера, стой, Саня, Гера, стой, Саня, стой. Саня, Гера предатель. Стой, подожди, Никита. Гера, познакомься с нашими зрителями. Я снимаю видео, представляешь? Саня? Я знаю то, что он да. предатель. Все, вот видите, он поздоровался. Значит, он вас всех убьет, из значит Я... из Предатель, ты после этого будешь перезаходить на карту, понял? Понял. Нет, нет, пусть он не перезаходит, мы его надерем, сад, Никит. Мы да. сильнее. Ай, ай! Меня уже. Меня чуть ли не убили! Один выстрел я, я умер. А -а -а -а. Да, один выстрел я умер. Это вообще, это вообще очень плохо. Классного! красного на. Без меня наша команда, ну, отсюда. Ур. Ай, ай, меня пришали. Да, представляешь? Да, почему, блин, меня опять убили. Я знаю, я знаю, меня тоже не вот yeah, Представляешь? Я до сих пор убил. О, ты крут, <laughs> я уже <laughs> на двоих <ворота laughs> убивал, <laughs> да, ты представляешь? Короче, мы проиграли. <плот> ну, ну да. Потому что, потому что у них серийный маньяк. Аня, <плот> после этого раунда мы вот в следующем раунке будет босс. Да.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 Ирк вообще, ну, он на третьем месте. А ты, бля, херхова? Я на первом. Так, так. Да. да. Нет, что, ты, что, ты что, по на последнем. На последнем ты, на последнем ты. Да? Ты да, ты на последнем. Нет, я на первом. Ты на последнем? Я на первом. Ты последнем в списке стоишь? А я, я на первом. Значит, я первый я последний в последнем списке. Последний в списке это ты. Да. Да, кстати. Да, да, да, да. Ты. Ты под напрямком. Я тебя в списке не вижу, пацаны. Ну. что, пацаны, ладно, спорить. А, нет, после нету. После этого рано значит, будет. А, да. О, чё О, я. О, ты, ч ты за гол женский был? Держи, держи, вс. Держи, ты уже, ты маньяк. Это он, это не он. Что такое минус 25, а? 25, ты снимаешь 25 целов. Твой чел, что это сейчас за голос был? ай яй яй Пацаны, их давай! Блин, не страшно уж с Герчем говорить. Ну, пацаны, мы победили. Выиграли. Ага, я на первом месте. Я вот, видишь, прыгаю, я Нет, не на тренировке. На тренировке. пацаны, подойдите сейчас ко мне. Вы офигеете, как я праздную. Смотрите. Оллай. Оллай. Крипер, смотри. Герш, герш, герш, герш стой, пацаны, нападай. Назад, Герш. Назад, смотри. Я как праздную. У -у -у! Да. Я победил. Сана, резатайся быстрее. Я победил. Я теперь на улате, У меня, да. Вон, видишь, я прыгаю шариком уже А я сейчас шары чисто не буду тратить, я всех и буду собирать До стола И будут потом Опа-на, босс Типа же у нас Петерся, ну типу. Чисто пацаны, петраще много Пацаны, пацаны, вы знаете что? Я думаю, я так, что мы вместе да. Я, так, я должен, вместе мы да. да. Да. Я походу понял, что в заложник в Перемячик. Перемячик. Пацаны, а, у меня убили. А, я меня убили. Так... Как? Ну, ну, не хорошее, Он не рвёт, не Стой, меня убили Стой. А, а у нас на плите сливное варенье готовится а -а -а наверное Мит. поэтому кто умер ага согласен я готовить его сородич нахри мою месть на на поговорим пацаны пацаны, пацаны, пацаны, с древними на крипер, на крипер, на ух ты она моя крипер. на крепер пацаны. Я на да. крепер ты я. на на на на крепер на крепер на Саня, Саня, крипер, Крипер она моя! Саня! Да-да-да! Саня! Саня, Саня просто жизнь не кончились, а он живой! Крипер, звали! Крипер, гвозь меня на силу! А, звалите, пацаны! Никитов, помоги! Саня, дай мне сказать! Я понял, как босса убивать. Берёшь, сначала убиваешь босса, потом надо убить всех это, остальных классов. А меня крипер потерял. Мы в его голове. Да, согласен. Все порешало чисто. Вон Никиту порешало. Вон где-то там твоя башка валялась. Я толкнул Гера, ах ты гадный, я тебя убью. Я тебя ща убью, иди сюда! На, на! Ты где? Будь за нас! Как? Все, пацаны, все, пацаны, я думаю, на этом мы закончим видео. Ля, вот нажми на крестик. Парнируется, -мо! Пацаны, пацаны, после этой игры, после этого раунда, мы все прощаемся с ним. Прощаемся зрителями Давайте будем корник, корник, корник. Да. да. Нет, нет, нет. Я кого-то уже завалил. Такой голос, такой голос был. У меня есть болельный мячик. А у Знаешь. меня есть, а у меня есть. Да. Да, да уж, нифига как. О, у меня тыква есть. Бойтесь меня. Правда? Да. О, О пацаны, пацаны, ко мне еще.. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. О, Крипер, Крипер, я по тебе попал, понял, урод? Это всё, я тебя, Крипер, убил, понял, урод? Это же предательство. А я А я не знаю, загадай любое желание и подойди ко мне. О, я загадаю, что ты умер. Это что было? Это чё было? Да, <связывая> это чё было? Нет, решает, Никита, нет. Никита, ты полный, <связывая> ну? Чё? Не решает. Никита, я Никита, как прошу. тебе не стыдно? Пацаны, подойдите ко мне, мы будем на этом видео прощаться. Подойдите ко мне все. Все, пацаны, не криперы отута. А подойдите все ко мне и стойте. Я вот. Где? Вот я видел. А вот. Нет. Пацаны, подойдите быстрее. Лучше ко мне подойди. Ну, вот я к тебе подошел. Я потерялся. Я... А я потерялся. А, блин, не успели. Все, короче, после этого раду мы, мы в натуре прощаемся, блин. Вы с уже? 15 часов спустя, мы в тоже прощаемся еще 15 часов. Вы специально это делаете? <свес> Саня. А. Дай меч, кидай меч. Давай, меня уже ранили. Боже. У меня ты есть, я У меня <свес> тоже тып поесть. Ага, ты мою тып поймал. Ойрбол! Ой я чел убил! Ойрбол! представляете, я первый... Меня убил! Меня убил. Я, Раз, пап, вы... я... Я... Я... Вот я вам! Теквиная варенье, блин! А я чел убил! Я не, не смогу подтеквиная варенье! Мы зритель... а! пацаны! я всех убил. Я герой! пошли на пляж! Нет, не а, да, пошли. О, пацаны, я, я занял первое место, все, завидуйте мне. Ты второй. И, нет, я ты первый, второй. я первый серьезно серьезе. Завидуйте ты мне. Я второй. Я Я не второй, завидуйте мне, чуваки. Все, вставайте, вставайте со мной рядом. Будем прощаться. О, Надеюсь, пока. мы успеем. Все, пацаны, пока. С вами был Чип и. Это Крисупер. супер! И.. Крипер. Какой Крипер? Ты, ты а, Крипер эксплойдер. О, здорово, серый. Так, ладно, все, чуваки, всем пока. На этом видео мы прощаемся.